провести для вас небольшое обучение, не обучение по тому, как мы кушаем пожарно. Вот мы добровольцы, никаких от у меня лично никаких легалий нету, никаких званий. Я такой же, какой в прошлый городской житель, сейчас переехал в деревню, также у меня поднимаю свое личное подсобное хозяйство. Также вижу, как все это у меня горит, потому что горит везде, по всей России. И вот решил собрать такое большое, ну, собрать такую группу, которая поможет всем людям научиться бороться с огнем. Соответственно, научиться с ним справляться эффективно, помогать, помогли мне в этом, обучили, Противопожарный отряд в Москве, э, МЧС, э, различные пожарные структуры, которые меня научили, э, работал я и на в Байкале, э, в противопожарных лагерях, тоже тушил лесные пожары, соответственно. Поэтому, как, как я сказал, никаких рекалей у меня нету, никаких лицензий нету, поэтому все, что здесь сейчас я буду рассказывать, это мысли не мои, это мысли э, людей, которые тушат лесные пожары. И, соответственно, здесь как бы обмен опыта. То есть я вас ничему не, ну, не учу, ни к чему не призываю, я просто показываю, как мы э, тушим пожары в Новосибирской области. В себя там, Соответственно, вот, наши доброволец вам расскажет и покажет, как им пользоваться, э, ну, как его применять на пожаре, покажу я, он расскажет, э, из чего он состоит, как его разобрать, как его собрать, как его починить, если он вдруг перестал тушить и так далее, и так далее. Ну, потом, если хотите, я могу вам рассказать пару слов о небольшой о медицинской о первой о добрачебной помощи. Но ну, это если захотите. И не какая-нибудь тоже там полутем, и так далее. Кожаные сапоги, дешевые, рабочие отделы, они для вас и для, э, э, и для работы хорошие. Здесь поляк и воду они не пропускают. И, соответственно, там можно даже потушить, и ничего страшного не будет. Поэтому одежда, сапоги, сапоги вот, стоят 100 рублей, там 200 рублей, 50 рублей, там, вот, они в хорошее время защищают от частиц именно гари, даются вам спокойно дышать, то есть вы снимете, у вас есть гари, здесь. перчатки 12 рублей, в у меня стоят 1000 рублей, ну, они кожаные, я, я, я их купил в обычном в магазине а, рабочего будет, то есть, ну, 3000, ну 4000, 3000, 4000, да, это э, галоши, резиновые сапоги, непозволительно, очень много людей, которые мучаются потом ожогами, отирают эти сапоги, э, но, да, вот, допустим, в акации здесь, здесь у нас перелет и опять как там, вот поэтому всегда, когда тушите, поднимайте голову, смотрите назад, а не загорелась ли у вас сзади трава. Вот. Это кто-то говорит, что там да, как вот загорится. Кизяк вот, в степях, а, семена, бутоны, перекати поле, загорелась, улетела, у вас горит сзади. Вот, все, поэтому обязательно всегда смотрите. На Если и отойдите на две высоты этого дерева, это Приходили дороги, то есть он прыгнул и уехал, не разворачивался. Сразу ее поставьте, так. И э, открыты окна, открытые двери, ключи в замке. То есть, как бы, вот, возьмите себя за правило, чтобы потом не припили, а она вашей не горит. Потому что лесной пожар, лесной, низовой, там, травяной, ландшафтный, любой пожар, это очень э, изменяющаяся такая ситуация. То есть, вы были посмотрели, он уже ушел, а, вышел, да? а второй идет. Или этот вернулся, или это поминался, этот вернулся. Или дерево, дерево упало, откатилось, и вот оно горит рядом с вашей души. Распрыгнуть, спрятаться во враге. Здесь вода нормальная, то есть как бы ну, пройдет, как бы поевку, пронесет, да, там, допустим. Ну, ничего подобного. Огонь доходит здесь, спускаясь во враг. Даже если он не спустится сюда, ну, здесь какое-нибудь минеральное основание, здесь водичка, здесь грязь, что-то такое, здесь раскрыт. Он все равно перелетит. Он перелетит сюда, загорится здесь. И физика распространения огня такова, что он, здесь у вас образуется газовая колонка. Вот. И даже если вы не пострадаете от огня, выгорит весь воздух, и овраг превратится в ловушку. Выйти вы не сможете, потому что горит здесь, горит здесь, воздух весь выгорит, и здесь у нас идет газовая колонка. Вот. Поэтому. Когда, допустим, тушите, видите, что вы не справляетесь с огнем, смотрите назад, вам нужно отойти у вас Огонь, У него самая высокая температура наверху. Соответственно, он будет гореть быстрее. Здесь трава будет заниматься быстрее. Здесь у него будет уже 43 метра минут. То есть вы все равно не успеете его вогнать. В любом случае, вы не успеете его вогнать. Тем более, если вот, сквазать, начинает падать трава начинает перекатываться какие-то обрывки, перелеты то есть вот здесь он уже перелетел и здесь загорелось то есть если вы здесь здесь и здесь еще не горит а вот здесь уже горит он слетел с горы в перелет и вот здесь у вас все поджет вот. тоже опасное место понимаете, -то. вот. почему? одно из главных факторов когда вы душите влажного да, газа ну, тут, главное, газ все равно у вас достанет в любом противогазе. От угарного газа спасает только закрытая система с подачи воздуха циркуляции. Но, но у нас таких нет, и, даже у, у МЧС таких нет, да, они вообще не о чем-то. Но вы улетаем, у нас нет ничего нет. Поэтому все, что может вас спасти, это кратковременное нахождение в зоне пожара. То есть, Через каждые 20 минут желательно отходить от очага, выходить, вообще, вообще выходить, то есть ну метров за 100, если он, что надо человека прямо в радио, и уводить. То есть всегда следите за каждым. То есть, это не так, что, да, не мое дело, то есть он сам взрослый, знает, просто у него уже не дышался, у него немножко переклинилось, легкость в теле появляется, то есть он думает, ну, второе дыхание открылось, Это не второе дыхание, это другое газ. Поэтому об этом надо помнить всегда. Угарный газ – это, можно сказать, основная причина травмирования. То есть у нас э, все думают, что если лесной пожарный, надо значит, что он сейчас ожоги у него будет. Ничего такого. У нас, у нас обморожение от того, что мы все время по в воде. И с этим ранцем, постоянно мерзнешь, постоянно переохлаждение от этой воды. И, соответственно, вот такие угарные газы тоже очень опасны. Поэтому старайтесь, когда вы находитесь за в зоне пора следить за этим. Да, всем. То есть видите, что человек уже 30 минут там что-то тушит, тушит, тушит, тушит, не остановить. Все, убейте его, это шкварник, вытаскивай. Отдохнул, отдышится, спасибо вам скажу. Ну, потому что как бы, первая помощь при отравлении ударным газом, она такая очень сложная, и там вентиляцию легких со, всем, со всеми вытекающими вы здесь не проведите. Ну, и различные пакеты там, баллоны с кислородом тоже у нас их нет. Поэтому всегда следите не только за огнем, а еще и за ударом. Я вам говорю, я езжу, а Жоргий ног, это прям, <laughs> прям какая-то беда. То есть все говорят, как так получается. Ну, мы, мы тушим вот А я говорю, а в чем мы туши? волосы колоша, ну вот как выкрыть. Поэтому колоши хорошо для двора, для дома, для, вот, для грязи, грязи, грязи вот, потому что это весенней и так далее. Есть, идете на пожар, как бы там ни было мокрых, убиваете, чем все-таки получше то можно не быть согласным с его мнением, но разбирать все это несогласие ⁇ это вакантно. Если он говорит вам не идти тушить, значит вы идете тушить, либо говорите, я не буду тушить, не идете тушить. Но вы никогда не делаете то, что вы хотите сделать, но РТП с этим не согласен, Потому что он несет ответственность. Вот у нас, когда мы приезжаем, мы... Выборочно выбираем РТП, то есть то, что сегодня у нас да, мусор там окажется, на пути пожара, то есть все это горит. Э, все вы это должны э, то есть, держать в уме, что там горит. То есть вы приехали, а что там горит? Трава там горит, ковыль там горит, вот такой, э, высохшая стерня, там все исконечное поле там горит и так далее. То есть вы все это должны понимать, что там горит. Погода. В э, погоде нам важен ветер ветра его силы, То есть, если ветер сильный, вы можете просто поймать пожары, и, соответственно, сгореть. Вот, там. Ну, ресурсы ну, — это понятно, что у вас есть. В Франции, самое главное, люди. Там, трое вас, двое вас. Или вы сможете, или надо еще бежать в деревню, вызывать подмогу, и появится какая-то ясность. То есть, может рассеется дым, изменится топливо, а дым рассеется, и мы увидим, да, это там свалка или какой-нибудь там этот пожар там вышел на другой топливо поэтому ресурсы оценивайте что у вас есть что вы можете информация и самое главное управление то есть что у вас за люди можете ли вы, вы, вы ими управляете можете ли вы довести до них эту информацию то есть, что надо там вот, вот копать именно здесь до да, минеральных фокусов то может вы им скажете они там Готовы ли они тушить? То есть, да, может, может быть, они не те, тех, кто здесь остался, или может это вообще какие-то приезжие, скажут, как вы там, как вы там тушите, и вам и там в милицию звонить, он через там, побежит, без того, чтобы помогать вам тушить, он побежит в милицию звонить. То есть оценивайте всегда вот эти вещи. Когда вы будете оценивать, это, это залог вашей безопасности, что что-то пойдет не так. Потому что на пожаре всегда что-нибудь по не так. Это я вам по своему да, опыту. Соответственно, здесь ПГ, э, пожарные да, и На карте сел вот, э, пожарные приехали, они такие, а гидран да, так, здесь не может быть есть вода к ресурсам относятся. Вода ну, к ресурсам обязательно относится, То есть к ресурсам относится э, что у вас есть. Лопаты, ранцы. Если у вас есть ранцы, но нет воды, соответственно, они бесполезны. Если у вас есть лопаты, но там допустим какой-то, ну, горит большая трава, а тоже лопаты полезны. лопаты, будет вам тяжело будет и вы не закидаете, и не захлопаете. Потому что там, ну, примерно, там, ваши, наверное, 6 кубов воды, ну, этого хватит на 10 минут души. То, что вы сами понимаете, что... Да, можно тушить. Вот. 10 минут тушения вот этого амбара – это много. Вы полностью его потушите, остановите горение и так далее. 10 минут на лесном пожаре – сами знаете, это ни о чем. Это вот вы потушили, по-моему, что, ехать или полчаса снова где-то набирать? Нет. Соответственно, поэтому вот этот вот инструмент, он очень он разработан у нас здесь в России, лесником в 80-х годах, и он расшелся по всему миру. Как бы он не называл смех, когда мы его кому-то представляем, мы вообще не говорить, что вы там шикаете и так далее. То есть, это очень действенное средство, очень, действенное очень. Вот, Я на своем опыте могу сказать, вот, вот. Вот мы видели в видео, вот, как нам Алексей прислал, вот, на самом деле тот пожар, который вы тушили лопатой несколько там, там, часов, и там, или пол, там, полчаса или 40 минут, ну, два для нас этот пожар, 15 минут с четырьмя людьми просто мы подходим и начинаем просто идти вот так бы, по И когда мы идем после нас уже то есть это очень мощное это очень мощное средство то есть, мы мы тоже поначалу да когда всему этому учились с садовые высыпать а что лучше ничего нету да там ну, лучше есть душка ну может быть там все если у кого-то она есть может купить и так далее но вот это вот очень мощное средство. То есть даже вот стоит вот такой пожар, ну, тысак, вот, допустим, вот такая стена огня, вот, здесь трава горит, такая кровь вот, человека. Естественно, когда она горит, там стена огня, соответственно. Вот. И вот этот огнетушитель позволяет справиться, ну, буквально за минуту, с вот этой вот, вот стеной огня. То есть мы планик, и, и вам рекомендую, то есть он когда начнет тушить, паник, либо наполнение ранцев. Вот. Скажите, одежду и, смысл умеет мочить или нельзя? Одежду смысл умеет мочить и даже э, мы ее мочим всегда, потому что э, тепловое излучение э, таково, что она высыхает начинает э, вот. и У нас есть ранцы, ранцы здесь прижимают. Если здесь, здесь у нас воздух, то ранцы здесь прижимают. Вот, вот эти места плечи, они очень сильно горят. То есть всегда, когда у вас два ранца века идут, он показывает. Полейный. Люди льют. То есть воду вы используете э, туда, куда вам нужно. Видели, у вас нога затеялась. Вы полейте, вы на ногу. Наступили, но вы в очах. Вы, у вас нога не загорелась, но там, как прям, как, как, как бы носки ну Полейте себе на ногу. Не проблема но Если вы прорываетесь на выгоревшее через... Как бы через... Вот, ну, полейте себя, если у вас осталась вода. Вот, не проблема то есть вы вот, можете прорваться там через, через огонь там... А, не, ошибаюсь, пора... не она холодная понять. там а можно понять. только обморозиться по весне она, она же холодная вот. и не нагреваться она не успевает я вам вот так говорил потому что э, ран хватает на 15-20 э, минут работы но опытным на 30 минут работает, да? то есть, не неопытно на 30 минут работы вот. поэтому там Нагреться ничего не успевает. И как бы вообще нагреться в принципе ничего не успевает, если вы правильно все делаете. Это у нас не а здесь он распространяется медленнее, и кажется, ну там мы еще успеем, хочется здесь. Но, Но здесь поражающих факторов очень много. Это огонь, это распространение поверхности, быстрое распространение и дым. То есть вы и дым наглотаетесь, наглотаетесь, и соответственно вы здесь может сгореть поэтому сланга тушение воспринимается только тогда когда здесь есть что-то очень важное лес деревня строения какие-то коровы животные сельскохозяйственные только в этом случае определить с какого, где вы будете останавливать пожар, это называется определить решающее направление. Это все относится к информации. Увидя пожар, мы не должны кидаться. Здесь мы уменьшим дымообразование, и мы уменьшим саму температуру пожара. Вот. И, соответственно, уже э, перейдя э, к флангу, мы его сзади можем с, подверть, с поветренной стороны, мы его сможем, соответственно, здесь уже задушить. Вот. Все это на рисунке, конечно, здорово, но э, бывает такая масса. Да, горит все началось с 90-х годов, правильно вы говорите, то есть я проводил большое исследование, то есть действительно горит с 90-х годов, и мое мнение горит, э, как, то есть, ты, здесь никто не скажет, что это власть горит в безхозяйстве. Но, вот от того, что у земли нет хозяина, потому что вот, отдали это все государству, а государство с этим не справляется. А хозяина не путите. почему в советское время не горело, траву скашивали, траву кормили, было лесное хозяйство, все полностью соответственно, и, конечно, не горело. А сейчас почему это горит? Вот, ну, я не знаю, у вас да, тепловозы проезжают и так далее. У нас то все поджигают. У, вас, у да, нас надо... тоже будет. А у год. нас тоже. у нас У нас здесь надо работать над. Вот, не знаю, тут вам, наверное, лучше виднее, то есть, почему? Есть такой, как бы, миф. Для того, чтобы трава росла лучше, ее надо сейчас поджечь. Вот, чтобы вот, скосить ее побольше, и покрупнее, ее надо именно вот сейчас поджечь. Они вот ездят и поджигают. Мы тушим, мы тушим, а они уже уже ездят и там поджигают. Мы только что там проехали, подъехала машина, мы ехали, там загорелось. Понимаете? Это, это не какие-то там самовозгорания, то есть, это, это нагло и прям... Зверский поджог, вы понимаете, то есть ей... Что-то это делается по законодательству. По законодательству, во-первых, поджигать траву запрещено. Если вы, вы увидите этого человека, вы можете подойти, сфотографировать его на телефон, сказать, вот эта информация. Сфотографировали человека. У меня вот стоять со спичкой, а, когда я пришел тушить, вот я вижу, тушу. Да нет, нет, нет. Не. На самом деле у нас, говорит, доброволец э -э, потушил, да. вышел, начал тушить, с лопатой. Да. Люди подъехали, его сфотографировали, они не поняли, что он тушит, и они сказали, что он поджигает. И его вызвали на, соответственно, допросы. Как положено, что вы там делали, почему, почему вы, нашли находились э, в месте тушения пожаров. Э, лесник, э, рабочий э, городоохранной инспекции, он придумал очень интересную э, вещь по предупреждению пожаров. То есть у него там вот ну, такой вот бор э, с этого борга находится река, и там много джиперов, таких, рыбу воля, всяких путешественников и так далее. Шаслаки жаряют. И у него постоянно идут после них палы в ОПТ, в наше И Что он делает? Он работает на предупреждении. Он приезжает, просто подъезжает, фотографирует машины, номера, лица там всех. И все говорит, если после вас, вот вы здесь сейчас находитесь, если после вас. Я, я увижу, что здесь занялся пожар. Вот эта вся информация идет является... Закон, это не каким-то добровольным и недобровольным дружинам, а всех. Есть статья 13, где сказано, что любой гражданин должен принимать в том, тушение тушить, сохранить. А, и Конституция, и закон о пожарной безопасности не, соответственно, разрешает здесь быть и тушить в рамках моей государственной компетенции лопатой тушить, ногой тушить, забрасывать и так, далее, и так далее. Я сейчас быстренько вам расскажу основные принципы тушения вот, и основные приемы, а потом уже мы перейдем вот, Ваня нам расскажет, из чего он состоит. То есть я сейчас быстренько расскажу и уже пойду вам надоело, чтобы он отдыхает. Вот. Соответственно, рансовый тушитель. Сюда он заполняется водой. 18 литров вот, этой воды должно хватить. Всегда вы одеваете его правильно. Обязательно помогайте. В нажирном состоянии он весь 20 кг. 20-21, потому что у нас еще ковчики, вода, полторашка и смачиватели различные. Вот, То есть вот для облегчения есть лесные, врутные и так далее. Вот. У него есть два положения, распыление и струя. Когда вы видите, ну, разберем травяной пал. Он в основном идет на травяные палы. Он идет на палы, подстилку тушит. Единственное, что из него тушить неэффективно, это и пожары, когда у вас загорелся торф и то есть, когда у вас загорелся какое-то дерево. Не надо его, у вас, ну, у вас лежит дерево, да? вот, собственно, это дерево. Не надо тратить там, если проливать его, вы его не зальете. То есть не хватит у вас э, в Франции воды, чтобы погасить э, те калории, которые берет в дереве. Но для этого нужно откинуть его либо на выгоревшее, либо если у вас, допустим, здесь идет э, пожар, не, не тушите его здесь у дерева, отойдите, отойдите от дерева, Подождите, пока он подойдет, посидите там, наверное, выпейте воды, отдохните. То есть подождите, когда пау подойдет сюда, здесь его тут, ликвидируйте, вот. а там вот это дерево, которое горячее, оно будет на выигрыше, и ничего с ним не будет. Вот. Поэтому всегда это учитывайте. Если вы покусите пау здесь, а у вас здесь дерево загорелось, вам придется принимать столько усилий, там, троих человек, чтобы его еще куда-то убрать. Подождите, пока у вас кромка подойдет. Да, выходит ранца, и... -то... Да, и, да, и все равно но разгорится. Лишний, лишний рог раз бег за заворудует. Да, то есть как бы. Да. ранец у нас двухходовой. А. Он работает на этот вход и на этот. А. Соответственно, я вам просто расскажу пару секретов сохранения воды. Неопытный человек использует человек за 2-3 минуты, за 5 минут. Он выходит, тушит, тушит, тушит, тушит, тушит, тушит, сухой яблоко. Да, а, -а, а опытный человек, он может 30 минут по громке и тушить ее, да? Почему это происходит? Потому что, во-первых, движение должно быть резким. Не надо вот что? Вот тушить, тушить, надо вот так вот, Движение должно быть резким выпиваете огонь и сразу разбили полметра огня. У вас вот так взбили. проедите и еще. Вот. вот вы уже прошли, допустим, два метра. И он действительно потушился. Это когда на расстоянии стоит, да? Или не важно? Ну, это в зависимости от степени горения. Вот. Ну, если трава маленькая, желательно. Там воды тратится, ну примерно одной, что так что так. Но самое главное, работайте на два входа, то есть вот так подошли вот так. Вот. Ну и потом у вас соответственно все это быстрее и все это, все это ну, будет. И вы просто идете и вот. и с ранцевыми душителями всегда работаете в двойке. Это одно из составных правил техники безопасности. Всегда работаете в двойке, никогда не оставляйте этого человека одного. Вот это самое главное закончится. Да. Ой, да я сейчас там еще там подождем, с ним в один Ты пока иди туши, никогда такого вот делал. Собрались вместе. Если вы задерживаете, ждите, пусть он ждет. Он уже собрался, если он готов тушить, то пусть он вас ждет. Пошел. Он, так, такой огонь. Пошел, тушит, сбивает, сбивает. А вторые за ним вышко прощелкивают. Потому что если он, вот он идет, чем я объясняю, если он идет и тушит. Вот если он будет да, ориентироваться широту, ну, он завернет. И эффекта никакого не будет. Всегда человека второго-двойки направлять. Вот он идет, вот он направлен на свой пожар. Вот он идет, он нечего, особенно когда он такой, соответственно, особенно когда он вам еще уши с ресницами полезно, потому что а, нахрен это все надо, зачем это и так далее. Поэтому есть такой, э, будем так говорить, секрет. То есть если огонь высокий, то горит он все равно внизу. Но вы его можете посетить, сядьте и сидите. Все, и он вас сразу вы увидите проложительный полностью. Я еще не сказал, что тушение огня бывает прямым, это когда вы тушите с ранцами, сорцешки, заливаете, закидываете, тушите там, различными ополками. Можно дерево скупить и такими вот движениями закидывать огонь на туда. Это, кстати, очень удобно, когда нет воды. Формация, ландшафт, топливо. Вот это вот этого они не знали, не это рассчитали видят, как он изменится. Встречный отжиг, и в итоге сгорели. Он переметнулся, и пришлось... А, они 10 минут выходили в огне. Вот 90% тела он, он, он. Поэтому не поджигайте. Вы, вы, вы не научитесь узнавать, когда у них кончится эта вода. Он, давление меньше, клюется, он еще вот так бывает, подкручивается. Ну, вот так. Из-за того, что воды там мало. Вот попрыгайте, попрыгайте, то есть вот так вот, О, ну вот где-то у вас вот так останется, оставляйте. Я вот так делаю. Да. Зачем? Да. Ну чтобы подчеркнуть, сколько. Нет. Зачем? Нет, оставляйте воду всегда. Уходя на дозаправку, вы идете, вы не потушили пожар, вы все равно находитесь в зоне пожара. Вот. Вы идете, у вас знаете, что там у вас озеро, да? Идете к озеру, а там начнется пожар. Вот. Либо идете, а у вас передел а вы воду истратили, либо наступили в пожар, ну, там, ну, у вас нога горит, а вы воду истратили. Вам нужно пробиться на выгоревшие, а вы воду истратили. Mm -hmm. Оставляйте всегда воду. Почувствуйте, вода есть, я пошла на заправку. Я пошла, он вода. черпает 3 часа. Вот. Здесь забрал, здесь забрал, и там вообще не проверьте, работайте, не то есть Вот так должна струя прям прызнуть, и вот так должна струя прызнуть. Это, это нужно для того, а, а то вы наполните ранее, зато да, 18 литров эти оденете, а от гидро будет не работать, и тёпрость там, и не дёрпишь, да, вот и подсунул и так далее. Да. Поэтому литра налили, проверили, опа, всё работает. Поставили, наливаете дальше. Это меняется, вот как сказал Александр, для значения слабых, средних населений в и поля. Вот чем с разбор. с разбора состоит из крышки, крышка, поучнём можно грыть воду, лучше всего эффективнее это делать с ковшиком, так что лучше взвести с ковшиком к каждому трансу. Дальше, особенно важная часть крышечка, её обязательно не потерять, она отфильтровывает всякую, всякую грязь там, листья. Если вы потеряете крышечку, вы можете выйти на трансформацию, да. потому что отдельно забивается. Да, поэтому следите за этими крышечками, как прям, нецов, как, <сínt> не собирайтесь опыт. Это не позволяет подкрадать или подкрадать. Дальше, чехол да. ну, В него можно положить, например, сам ковшек, ковшик. цепить прицепить вот, гидропульт или насос, снова надо положить аптечку или, например, смачивать его в виде жидкого. Дальше, по листам система, которая идет. Дальше. Здесь стоит э, получше закреплять вот, всякую фурнитуру. Должно любить теряться Дальше. Я видел вас на видео, как у вас пожарные приезжали. Не, не ошибаюсь. Они носили, когда вот так у вас, как только Вот так носить полный ранец не стоит. Он весит 20 кг, его можно просто сломать ранец. То есть вот эта вот фурнитура просто так сломается. Здесь его как рюкзак. Еще Что, обязательно. почему? Когда одеваете, помогайте друг другу одевать. Да. Потому что очень тяжело. У всех свины не козел, как говорится. И всегда, если видите, что человек корячится, а поднимаем его не откуда-то, не со стола, а всегда снизу. Поэтому всегда помогите одеть другому человеку. Да. он вот, очень тяжелый. Все верно. Когда вы наливаете с болота или с лужи всегда смотрите, чтобы крышечка была на месте, потому что если у вас попадет какие-нибудь мелкие частицы, они забьют и дракуют, и вы будете чистить. Вот, говорили, что ну, него холодно ведет, да? Ну, это на старых версиях человека, это, на этой версии здесь есть прокладка в виде. В общем, из это Это прокладка теплительная от холодной воды. Да. Это хотя бы при китайском и так, далее, и так далее. Дальше идем. У него есть штука. Вот. Перекры... Перекрытие только... На старых моделях такого не было. Сейчас новые модели пошли, это очень удобно. А, зачем? зачем? Объясняю. Когда на его модель у тебя происходит давление. И у тебя вода начинает харически трактуть. Поэтому, когда набираем воду. Супсер перекрывается. Ну, ну, пока, пока идешь, когда не тушишь, да. когда переходишь от пожара к пожару. Когда... спиной рукой легко да. открывается. Да. Да. да. Дальше. Рука. резиновая рука. Подходит он в гидропульт. Сейчас начнем с гидропульт. расскажу, с чего он стоит. Гидропульт у нас. Это поросновый ручной насос, работающий на два хода. То есть открыл – провалилась вода, открыл – провалилась вода. Что еще можно сказать? А разбирается? Чуть да, разбирается. Я, сейчас вот, я говорить, знаете, хотел бы сказать, если кто-то торопится, мы можем сейчас рассказать про э, ранец, а потом э, кто вот, э, лично будет с ними работать, и кто лично их будет обслуживать, останется, и мы досконально покажем, как его разобрать, А, собрать, то есть, mm -hmm. а если да, если кто-то торопится, то мы на всякой что и с мечте, нет, он не пришел, он поэтому... А не не же а, а что? Ну, в принципе, это в все устроено. Так, на счет решения проблем. если мы не они эти продаются, продаются, все продаются. А иногда продаются на сайте есть. Устава есть, отдельные какие отдельно отдельные... продаются даже гуфки. Там полностью укладывают пожарные наружу, даже закрыты. Вот, mm -hmm. вот, Также раз, почек, раз, почек. Почек здесь отошел, здесь подсек. вот. Вот уже нет. метр потушен у тебя. Вот. А вот. второй идет там, где вот на границах что-то осталось. А второй просто да, такой смотрит, такая что-то здесь. Мы еще с чем встретились лучше. Вот. Да, и сказал, получается, что да, продуктивнее. То, что надо то потом забрать, да. А чтобы да. не получилось, у вас подолмится два раза. Но вот сейчас тяжелее, потому что воды остается мало. Вот уже у вас где-то 2 литра. Будет. А потом на, научитесь. Да, практика. Да, практика уже сама остается. Вот. Ты мне технику запортишь. Да.